Доброго всем денечка! Сегодня хотелось бы похвастаться своими покупками для кухни, о которых я прям скажу, давно мечтала. Купила измельчитель Bosch MMR15 называется. Таких измельчителей очень много. Продается их в любом магазине. Но смысл знаете в чем? Вот в этой чаше. Вот в этой чаше. Чаша здесь стеклянная. Давайте посмотрим чаша здесь стеклянная полтора литра такая объемная и достаточно увесистая тяжелая вес в общем, в общем вот все что здесь имеется это 2 килограмма 640 грамм что же здесь имеется имеется три насадки это вот насадка обычная ножи это насадка насадка для сбивания белков это насадка для взбивания льда, для рубки льда. То есть получается в конструкции она очень просто собирается. Вот так просто она собирается сверху вот такая крышка. крышка. Все сделано аккуратно, очень хорошо. Вот видите, как шнур, шнур метр двадцать. Ну, метр двадцать. Страна-производитель Словакия. Это очень мощный. Очень мощный агрегат, скажем так. 550 вольт. Все вот сказала, да, о нем. Я его долго искала, но я не нашла его в магазинах и нашла на торговой площадке Озон. Пришло Пришла вот в такой коробочке. Все хорошо упаковано. <coughs> вот здесь как раз все и показано. Какие ножи, ну, в общем-то, все, конструкция этого измельчителя крайне, крайне, крайне проста. Мне она нужна для чего? Во-первых, конечно, это измельчать овощи, быстро, удобно, делать какие-то коктейли. Потом, даже вот взбить сухари, и то покупая готовые сухари, для того, чтобы через мясорубку это делать, это очень, ну, долго. Я вам сейчас покажу, как я... В работе применяю этот агрегат аппарат. Я насушила сухарики и хочу сделать панировочные сухари из них. Засыпаю. Засыпаю. Да вот и все, наверное. Аппарат готов к работе. Вот посмотрите, какие отличные получились панировочные сухари. Не тебе покупать их в магазине. Но это какая-то минута, и все готово. Вот такой помощник у меня появился на кухне. Отлично. Мне, мне очень понравилось <с работать с этим измельчителем. Так что, если у вас есть такая возможность, покупайте. Я не сказала о цене этого аппарата. На Озоне он стоит 3041 рубль. Но я купила его со скидкой. Получается за 2417 рублей. Там есть такая возможность... С хорошей скидкой. Вот ну, на сегодняшний день буквально. Так что я рекомендую к покупке вот этот замечательный аппарат Bosch. Еще мне очень понравилось мои покупки для кухни. Это сервировочная доска и разделочная доска. Они сейчас идут по скидке в магазине лента. У меня есть такие доски, и они очень хорошего качества. Это краснодарское производство, поэтому. Если у вас есть желание, вы можете купить. Они долговечные, не тонкие. Очень удобно на них резать. Вот доска называется, называется доска сервировочная. На ней можно подать сыр, колбаску в ассорти, пожалуйста. Вот, она очень приличная такая на вид. И достаточно толстая. Прослужит она вам долго. Цена у этой. Вот у этой доски. Значит, 10. 14 рублей, а у этой разделочной доски, которая 20 на 30 на 20, она 240 рублей. Это доски со скидками. Жизнь состоит из маленьких радостей, и вы позволяете себе их делать. Вот я, например, очень довольна своими покупками. Мир вашему дому, друзья мои. До новых встреч!